Как увеличить удержание аудитории с самого начала видео? Обратите внимание, самое вкусное вы должны дать не в первую минуту и даже не в первые 15 секунд, а в первые 6 секунд. Это очень важно. Вы за первые 6 секунд должны донести своему зрителю, потенциальному покупателю, о чем будет это видео. Оно должно заинтересовать, заинтриговать, как хороший детектив и донести смысл, о чем же будет информация в этом видео. Время сейчас самый ценный ресурс. И и постарайтесь уложиться в 6 секунд. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните, приходите и подписывайтесь на канал ⁇ Видео для бизнеса ⁇